Привет всем народ! На трубке как обычно Антон. Транспортное средство – излюбленная тема большинства людей. В особенности это относится к парням, которые в определенный этап их жизни то и делают, что чуть ли не заселяются в гараж и не работают над своей железной ласточкой. Но сегодня я подготовил для вас не просто прикольный тюнинг машин, а нечто совершенно новое, нечто непостижимое уму. То, от чего каждый захочет пойти и выучиться на права, если их еще не получил. Лишь для того, чтобы на минутку сесть за руль этих чудес света. Короче, поверьте, выпуск просто отменный. Поэтому по традиции ставьте этому ролику лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и давайте начинать. Мне аж самому не терпится. Видимо, оверсайз моден не только среди людей. Посмотрите, какие колеса у этих машин. Боже, просто гигантские. Но хочу отдать должное, что тачки выглядят эффектно. Знаете, смотрю на них вблизи и думаю, что авторы просто присобачили огромные колеса к российской машине. Хотя, кто знает. Вполне возможно, что они так и сделали. Слушайте, а как залезть на эту штуковину? Я вижу сбоку что-то вроде выступов, но, блин, это же все равно безумно высоко. Извините, но реально не все смогут забраться туда. С другой стороны, есть еще и задняя открытая часть, куда, вероятно, попасть намного проще. Интересно, сколько человек вмещают такие тачки? А теперь поговорим еще об одной необычной и завораживающей по красоте и технологичности работе от инженерной компании Bargest Motif из Лос-Анджелеса. Это трицикл, который назвали Гармор 003 именем дьявольской собаки, охранявшей врата ада в скандинавской мифологии. Согласен, на собаку транспорт не похож, а вот дьявольские корни... Ладно, не буду пугать. Трицикл построен вокруг двигателя V-Twin объемом 1200 кубических сантиметров от Харли Дэвидсон 2009 года. Основой для трайка послужила уникальная система шасси и подвески, дающая возможность наклоняться в поворотах. Кузов Гармор выполнен полностью из углеродного волокна и состоит из большой прямоугольной по форме секции с огромной радиаторной решеткой спереди и двумя круглыми утопленными фарами. Благодаря идеально разработанной подвеске, трицикл наклоняется в поворотах и работает как мотоцикл, но со стабильностью автомобиля. Создатели же называют это транспортное средство «Трикет», и он полон сплошной индивидуальности. Другого такого трицикла или просто мотоцикла с подобными ощущениями вы просто не встретите. Возвращаемся к большим моноколесам. Как насчет самого быстрого моноколеса в мире? Это вам не балансировать на подставке. Это полноценный и крутой байк, который передвигается благодаря огромному колесу. Собственно, само колесо и есть байк. Такое средство передвижения, конечно, не совсем стабильно и упасть достаточно легко, но дизайн просто отпадный. Все это очень сильно напоминает фильмы о будущем и киберпанк. Студенты из США взяли за основу уже существующую задумку прошлых десятилетий и решили соорудить самое быстрое в мире моноколесо. Таким ребятам стоит поаплодировать. Быть может, сейчас мы увидели прототип машины будущего. Окей, просто крутой мотоцикл. Выглядит потрясно. Изюминка мотоцикла – безосевые колеса. То есть колеса не имеют ступицы. Также эти колеса называют бесступичными. – «осмос колесами» орбитальными колесами. Точного названия нет, как минимум потому, что сама конструкция таких колес распространена больше в США. Сейчас очень кратко объясню, почему такие бомбические колеса стараются не использовать у нас. Для таких колес сложнее придумать приспособление, чтобы конструкция крутилась. Приходится работать индивидуально с каждым новым мотоциклом, велосипедом. Отсюда и вытекает решающий фактор – цена. Да, подобное счастье обойдется достаточно дорого владельцу, а потому массовый выпуск чего-то подобного реально может увести создателя в минус. Но не хочу сейчас углубляться в подробности, ведь мотоцикл крут, сказать просто нечего. Что ж, идем дальше. Я всегда знал, что ребята из BMW невероятные трудяшки. Всегда на шаг впереди своих конкурентов. Несмотря на это, я реально впечатлен этой машиной. Прикол в том, что такая машина может, умеет и практикует изменение своей формы. Делает она это благодаря тому, что под тканью и каркасом находятся стальные балки и мини-установки, которые управляются с помощью компьютера. Машина меняет форму боковых рейлингов, спойлера и бамперов. Кстати, двери машины открываются как у суперкара, а еще у тачки выдвигаются фары, а швов на ткани не видно совсем. Классно? Мне кажется, что очень. Тачка очень крутая, думаю, над ней долго и много работали. О, да! Вездеходы занимают отдельное место в моих видео. Кстати, этот реально один из самых крутых за всю историю канала. Вездеход Шторм это некий гибрид Lamborghini и самолета-истребителя Стелс. Насчет дизайна я молчу, очевидно, что все на высоте. Давайте лучше о технических характеристиках поговорим. Начнем с того, что у Вездехода не только дизельный двигатель, но и три электромотора в подарок. Кстати, вездеход может поработать от 18 до 36 часов в гибридном режиме, но все зависит от условий, конечно. Также шторм может кататься по воде. На суше он разгоняется до 140 км в час, на воде лишь до 30 км в час. Кстати, разработчики продумали даже гусеницы. Их давление составляет всего 230 грамм на квадратный сантиметр. Кроме того, на шторм даже можно установить что-то вроде брони. По-моему, это очень интересно. Итак, на финал я припас маленькую машину. Вообще, я всегда знал, что многие люди любят делать что-то странное, чтобы попробовать себя в чем-то новом и выделиться. К сожалению, я вообще не могу понять, кто и зачем сделал это. Однако, хочу отдать должное. Вся работа ручная, машина построена с нуля, корпус, если не ошибаюсь, сделан из стекловолокна. Ну, неплохо, но по сравнению со всем тем, что мы сегодня видели, совсем чуток слабовато.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 Велосипед разбирается, а потому легко поместится у вас в багажнике. Еще одна машина. Сейчас перед нами точная копия Silverado 1500 LT Trail Boss 2019 года, полностью построенная из конструктора. 18 обученных человек строили шедевр более 2000 часов. На сборку было потрачено более 334 544 деталей лего. Красная тачка выглядит шикарно, мне безумно нравится ее схожесть с оригиналом. А еще авто работают огни, прикиньте. Блин, есть же талантливые люди. Это же сначала нужно спроектировать, сделать какие-то чертежи, потом собрать. Боже, сколько же сил это отняло. Честно, даже подумать об этом боюсь. Давайте тихонько отдадим уважение этой машине и продвинемся дальше. Хочу вам сказать, что размерчик авто вообще не детский. Да, высота этой машины около 5,5 метров, а ширина 2,7 метра. Прикиньте, весит такая тачка около 4760 килограмм. Цифры привожу примерные, потому что там даются другие единицы измерения и приходится переводить в привычные нам. В общем, вернемся к теме. Машина самодельная, при ее создании автора ждали различные трудности. Начиная проблемами с финансами, заканчивая простой нехваткой деталей. Но, как видите, грузовик перед вами абсолютно завершенный. В нем не упущена ни одна деталь. Автор говорит, что у авто установлен 6 6 литровый дизельный двигатель Duramax. Это является одной из особенностей, поскольку дизельные двигатели вообще не часто используют в таких машинах. За этот выпуск мы уже много раз говорили про гусеницы, которые делают из любого вида транспорта внедорожник. Теперь же настала очередь стародревней вещи, такой как сегвей. Когда-то, около 10 лет назад, сегвей был очень популярным транспортом и развлечением. Теперь же вот такой модифицированный Сигвей может вновь стать популярным, с учетом, что теперь на нем можно рассекать любые пространства. Да и выглядит он очень масштабно, в размерах больше и оснащен более мощным мотором, практически стоящим внедорожный мотоцикл. Интересно, насколько сильно можно разогнаться на нем? Вы бы рискнули прокатиться? Окей, okay. Ауди без крыши, так еще и в мини-варианте. Звучит многообещающе. Ха, посмотрите, как фары светятся синим, так прикольно. Блин, вот делайте, что хотите, но я думаю только о том, что будет, если на такой машине выехать на дорогу. По-моему, прохожие слегка удивятся. Вот реально, если бы я подобное на дороге увидел, то давно бы уже с восторженным видом снимал эту тачку на видео. Но чувствую, я на такой штуке слегка незаконно будет ездить, как минимум потому, что номеров нет. Автор этой прекрасной машины, пожалуйста, исправь эту проблему. Я хочу увидеть подобные машины на улицах города. Рум-рум-рум! Пропустите этого парня, он со мной. А еще вы только посмотрите, на какой крутейшей штуке он прикатил. Это же самый настоящий танк, уменьшенный в несколько раз. И на нем даже можно гонять, независимо от местности. Будь то гладкий асфальт или же бездорожье где-нибудь у бабушки на даче.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 а давайте посмотрим на что-нибудь старое, раритетное. Специально для вас я нашел вот такой велосипед 1869 года. Считается, что это самый старый американский велосипед. Он создан Сильвестром Говардом. У велика кованая железная рама, а также деревянные колеса. Велик хоть и старый, но выглядит буквально как новенький. Мне очень нравятся старые ценные вещи. От них веет чем-то неизведанным, интересным. Этот велосипед относится к этим вещам. Боже, он просто невероятный. Я почти уверен, что при возможности бы приобрел его. Цветовая гамма, использованная при создании велосипеда, нечто. Транспорт реально выглядит очень дорого. Сейчас достаточно сложно найти хотя бы один подобный велик. Как вы поняли, я просто в диком восторге от этой штуки. Но хотелось бы перейти к следующему транспорту. О, снова Макларен! И да, эту модель показали миру через два года после копии Макларен 720 s Мы ее уже видели.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 Думаю, это отличный вариант автомобиля для тех, кто живет в снежном регионе. Если вкратце, это смесь того самого снежного котика и фургона Форд. В общем, это удобно и практично. Цвет неплохой, ну а сам внешний вид, я бы сказал, специфичный. В нем нет ничего особенного, просто он выглядит как старенький фургончик. Но кстати, это совсем не проблема, ведь на все ценители найдутся. Впрочем есть и плюсы. На такой машине намного удобнее ездить по сугробам за счет гусениц. Не знаю, я думаю, что вездеход создавался больше с упором на практичность, нежели на внешний вид. Окей, давайте полюбуемся еще одним мотоциклом. Посмотрите на этого красного красавчика. Он конечно не такой уж необычный по сравнению с предыдущими, но все равно очень круто выглядит. Еще мне нравятся эти наклейки. Они такие цветные, жизнерадостные и классные, что аж захотелось прокатиться на этом мотике. Очевидно, его создал самый настоящий оптимист. А вы бы хотели прокатиться на таком?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 Здесь все по канону. Абсолютно. Мне невероятно нравится этот дизайн. Я вообще не могу сказать ничего плохого. Возможно, это связано с тем, что я реально люблю любые фильмы про Бэтмена. Честно, без понятия, но мне кажется, что выглядит очень круто. Вот сейчас я точно могу сказать, что на такой машине я бы с удовольствием прокатился. А вы? Обязательно оставьте свое мнение в комментариях. Мне, правда, очень интересно. 4,7. Не знаете, что это за цифра? А это высота тачки, которую вы видите сейчас. Перед вами пикап «Бигфут» номер 5. Кстати, колеса гигантские, целых 3 метра в высоту. А вес вообще ужасный – 17236 килограмм. Пикап создал Боб Чендлер, американский строитель, который в свое время увлекся внедорожниками. Кстати, еще один интересный факт о колесах. Именно такие часто использовали для экспедиций на Аляске. Боже, очень интересный пикап, просто идеальный. Все мы помним трехколесные детские велосипеды из детства. Такие низенькие, и как много усилий приходилось прикладывать, чтобы крутить педали из-за неудобного расположения сиденья. Этот велосипед мне напоминает как раз таки те самые старые детские велики. Кажется, как будто педали крутить не очень удобно, однако зацените, в общем, весь вид и эпичность. Если бы в моем детстве у меня был такой велосипед, то я точно был бы королем двора. И ни одного. Очень интересный и занимательный транспорт, который заставляет поностальгировать.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 Посмотрите на это чудо! Длина усовершенствованной версии пикапа 6,4 метра. Изначально это было не восьмиколесное авто, а просто Isuzu LS Space Cab 1989 года. Автору пришлось хорошенько поработать не только с колесами, но и умудриться опустить кузов на 3,5 дюйма, где-то 9 сантиметров. Модификация обычного авто в монстра с восемью колесами забрала у Стива Фрэнсиса не только кучу нервов, но и целых 20 лет работы. «Ну, я не думаю, что все зря, ведь получилось очень классно. На таком автомобиле даже не стыдно прокатиться по городу». Более того, владелец тачки будет просто утопать в расспросах и комплиментах. Я уверен. «Эй, что? Это тот же Бэтмобиль?» – спросите вы. Я отвечу, что нет. Да, тоже Бэтмобиль, но он немного другой. Посмотрите внимательнее. В «Шевроле» решили показать свои способности. Сделать что-то очень крутое к выпуску «Лего-фильм Бэтмен». Решили, сделали, показали. Красавчики! В общем, на машину ушло более 344 тысяч кусочков конструктора. Длина проекта более 5 метров. 17 футов, если кому-то интересно. Прикиньте, они начали проект шин, а потом с нуля построили 5 нижних секций самостоятельно. В общем, не знаю, как вам, но мне этот Бэтмобиль нравится даже больше предыдущего. Это скейт? Вы в этом уверены? Боже, это реально какой-то монстр на гусеницах. Да, не танк, но тоже выглядит громоздко, мощно. Чисто условно разделю скейт на части, чтобы вы не запутались во всем этом нагромождении. Состоит эта штука из гусениц, какой-то самодельной платформы, чтобы там можно было хоть как-то стоять, и непонятные ручки для управления. Кстати, забавно, что для управления тут предусмотрено отдельное. Что это? Кнопка, наверное? Про этот скейт сложно что-либо сказать, он реально забавный, но не особо понятный.